Приветствую всех любителей видеоигр. И очередной бета-тест. Надеюсь, я вам, и, и, и, вас ими еще не подзаебал, но все равно. Игра под названием The Cycle Fronter. Это бета-тест, естественно, закрытый, потому что, ну. Я сейчас пока что немножко ими как-то увлекся. Обычная цикла, обычная, сейчас на данный момент в открытом доступе в, э, в эпике есть. 100% она бесплатная. Если вас заинтересует эта циклушечка, то есть э, прямая цикла. Она меня, если честно, очень напоминает, знаете, чем? Вот раньше на телефон игра была нова. Там тоже надо становиться героем. Занимать почетное место Я помню я очень долго в нее играл на телефоне И занимал порядка топ 100 У меня даже в свое время был скриншотик Я там высвечивался Там еще это огромная статуя моя стояла. Там когда ты в топы попадаешь Там либо топ 1 Сначала раньше было только топ 100 И то есть там раз через время статуя менялась Теперь там очень сильно все изменилось Спустя очень многие годы Я зашел, подохренел Сколько всего там добавлялось и, в принципе, было интересно. Так, карта, у нас уже есть несколько карт, это круто, потому что яркие пески доступны в обычной цикле. Я в нее тоже достаточно, ну, недолго играл, но так с ребятками мы, ее, в принципе, нормально в нее тащили. Но также есть новая территория, Crescent Falls. Как вы можете увидеть, что практически полно захватил растительность, а когда-то это было место очень популярным оздоровительным, благодаря горячим источникам. Окружающих деревни, памятники пред, предтечи в центре. Также опытные искатели должны быть здесь осторожны. Ну и прекрасные пляжи. Это небольшие мыса, давно смытые в заброшенных сооружениях, предназначенные для того, чтобы можно было стать грандиозным научным городком. Можно найти много чего полезного. Соблюдать осторожность вблизи джунглей. То есть из-за того, что здесь очень много лесов, здесь много тварей, здесь, естественно, их поменьше. Мы пока, так как я только в самом начале, Пойду в яркие пески. А, поместить сюда предмет, который хотите спасти в случае провала эвакуации. А поместить сюда предмет, который хотите застраховать и получить выплату в криптомарках в, в случае провала. Вот это круто, если честно, да, как бы из всего, что... Сколько я могу максимум закинуть? А, то есть если я погибну, то с меня спишут 10 золотых. Это на случай, если я погибну. Это уже чем-то мне напоминает игру... Как же она называлась? Ее еще со Скидоном продавали. Где ты... А я еще зеленое все надел, ебать. Пиздец. 340, так мало. Но, ладно. В случае провала лучше я закину все свое снаряжение, и пусть мне хотя бы за них придут какие-то выплаты, чем я просто проебу все. Да, лучше уж хоть что... Вот это я не могу. Вот эти расходники я не могу закидывать. Но, судя по всему, я могу красть с других предмета. Что тоже круто Ну давайте посмотрим, ладно, продолжить а, Это все используется Страхование предмета 1400, максимальная выплата 3700 Окончательная сумма компенсации может варьироваться Все выплаты получайте в своей каюте Хорошо, погнали Высадка Это мой первый бой Я еще здесь не играл Вот как можно увидеть лагай О, блядь, как превьюшка Да, меня устраивает Посмотрим, как сильно я куда попадусь Естественно, разрешить доступ на использование моего интернетика Посадка, в принципе, похожа, как и в обычной цикле Только качество картинки поприятнее Визуальные эффекты тоже стали получше Единственное, размытие при движении уже бесит Так, у меня есть... Ой, блять, как же оно меня бесит Я же его, по-моему, нельзя его отключить, да? В окне весь экран максимальная fps а можно без ограничений Поле обзора, хорошо, гамма, похуй Это похуй, это определение не страшно Отрясовка Процесс текстуры растительного Чего? Да бла-бла, бла-бла-бла Размытие предвижения блять я в прошлый раз смотрел, этого не было Ой, так поприятнее Так, выполните задание, возможно понадобится Сканер металлов Кью, сканер минералов Поехали так, один не очень близко, но найден, тоже подойдет. Монстров также надо убивать, материал, естественно, низкая опасность. Не, кстати, карту отличается от прошлой. Еще разочек можно, а то я профукал. А, все, вижу. Да-да-да, я иду. Так, сейчас я автомат достану на всякий случай, потому что здесь бывают всякие твари ходят, гуляют. И как бы мне не хотелось бы на них попасть. Так, это где? А это там внизу, все хорошо. Тихо, тихо, тихо, тихо. По по-моему, здесь при падении с большой высоты можно огребсти нихреновых так этих лещ, лещей, скажем так. Так, по-моему... По-моему, авто... Тихо, тихо, блядь. Автоподбора предметов, по-моему, нету. Поэтому это самое. Начало надо копать. Тихо, тихо, блядь. Я их те не вижу, не знаю, как у вас Но я те не вижу С них, по-моему, тоже можно добывать что-то Так, подождите, дайте-ка я докопаю-то уже Не мешайте Во, отлично, никель Все эти материалы нужны Как я понимаю Задачи есть Так, все, я все добыл, да, все, что можно Все, отлично А фонарик есть какой нибудь цели Так, ага, вот, вот это вот Тихо-тихо-тихо, ты гранатки-то подожди так. Uh -huh. Тут еще возможно что-то есть. Нет, поблизости ничего нет. Только далеко. Мне надо обратно наверх. Единственное, что, да, я только вот сейчас не вижу времени от, до отправки. Это, судя по всему, только тренировочная миссия. Найдите точку эвакуации. Evil. А, все, я понял. Подождите, мне еще рано до точки эвакуации. Что мне по заданиям? Достаньте композитные листы. Мы пока еще не сильно спешим. Это там, там меня не очень интересует. Так, отлично, где, где, где, где еще. Блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, Так, где-то еще одна, да? Где-то вторая должна быть. С них я обязательно крестцы все это собирать буду, естественно. Так. Кстати, она помогает, по-моему, их тоже обнаружить. Нет? Ладно, нет, так нет. Не страшно. В зданиях бывают, можно найти что-то интересное. Давайте посмотрим. Отлично. А вот и задание по резцам всем этим и так далее. Так, что это? Пошли взять. Так, композитные листы, еще какая-то штука. Интересно. Опа, это что? Это коралл лазурного дерева. Хорошо, а это что? Э -э, рюкзак полный, контейнер с образцами. Подождите, не нападайте на меня. Ага. -а то есть я, в принципе, контейнер с образцами взял, это взял, композитные листы взял. Ну, я, как вы поняли, уже ничего не могу с собой брать. Так, цели. Все, надо все остальное это просто доставить. Вон метка высадки. Рюкзак, в принципе, надо прокачивать. То есть я вот так за грошами сюда чисто пришел. Ну, у меня чуть-чуть есть такие подвисания, надо будет качество графики чуть-чуть понизить. Так. Блять, какая махина. -то. Перезаряжайся. Блять, еще. Беру прицел чуть ниже из-за отдачи. Если что. Так, это я могу взять? Отлично, место еще есть. Отлично, на кресте ты место есть. Ой. Ой, это что-то поинтереснее. Ну, подожди, умри. Так, а что выкинуть? Сколько килограмм? А, 194 из 200. Блин, а патрон-то я не могу выкидывать. Травлический поршень, никель. Блин. А чё выкинуть я ничего не могу? 20 килограмм есть. Блять, столько всё взяло, я не знал, что... Блин, а рюкзак... Ладно, хотя бы крестец возьму, пенсион. Эти огоньки меня напрягают, если честно. Так, ладно. Умеренная опасность. Так, а если я присяду, как присесть... Ага, Стрельба из-за этого не сильно меняется, если честно. Присядки я или нет. Так, что это за бочка? Ой, блядь, нахуй ты меня так пугаешь? Ебать, она жирная тварина. Тихо, тихо, сосать. Блядь, со всех сторон, тварь. О, блядь, нихуя себе, мне повезло. Да сука, сдохни. Где ты, тварь, блядь, плюющаяся? Блядь, с тебя поднять-то я ничего, наверное, не могу. Блядь, еще одна, Так, ладно, патроны кончаются, надо съебывать. А, как бы мне наверх залезть? Ладно, сейчас разберемся. Так, ппшечку, ппшечку. У тебя еще патронов у меня много. А ты перелезть не можешь никак? Ну, конечно, блядь, сейчас он перелезет еще три раза. Так, патронов у меня сколько осталось-то? Блять, 28 патронов, это две обоймы Хрена я патронов наживал Так, о, интересно а тут у нас что Тихо, тихо, тихо Даже, блядь, не подходит Что за холодильник? А, то есть, О, я взял, я взял, отлично Так, тут дверки открываются, да? у взаимодействие с предметами Пушка просто Так, 7 килограмм Ну давайте будем брать пока Или я не могу уже взять, да? Не хватает места Так, но здесь стоит быть аккуратным так, Опа, что это? Старое лекарство, это аптечка Понятно, в холодильнике Ничего интересного пока что Так, а если я интересно Вот упаду вот отсюда, да? А, ну отсюда ничего страшного Просто раньше Да, зачем я сюда лез? А, тут переход есть, да? Отлично Кнопки, конечно, тут маленькие. Опа. Так, таблетосики берем. Аптечку тоже берем. Может, катимся. Не хватает места. Костюмчик я взять не могу. Опа. Конечно, берем. Тут кто-то очень опасно где-то ходит, блядь. Вон она, тварь. Иди сюда, крыса. Сейчас. Ща... Я перезаряжусь. Тварина, блядь. Пугает меня еще. Еще есть? Вроде нет. Так, как взять сразу? Отлично. Вот, это хорошо. Валюту я нашел. Это полезно. Слышу, здесь еще, по-моему, кто-то есть. Так, это я могу взять? Отлично. Так, надо вниз пройтись. Чисто. Чисто. Не, валюта пригодится. Она даже вообще не весит ничего. О! О! Улучшение, которое я, естественно, не могу взять. Вот так вот сделаем. Сразу освободимся. 14 килограмм. Хрен с ним. Так, присядь. Ага, это я взять не могу. Блин, надо на control все присядку сделать. Вот это место надо точно обыскать, прежде чем валить отсюда. А, что это? Оптическое стекло. Давай возьмем. О, это прицел. Подожди. Где ты? А, я не могу модуль установить здесь. Хорошо. А, дверь-то я не могу открыть отсюда. А вот это интересно. А, дает, наверное, прибавку... А, это аптечка. Хорошая штука. Еще одна аптечка. Тоже хорошая штука Давайте-ка сюда заглянем Так, там твари справа Тихо-тихо-тихо, отъебались это Пока чисто Медицинский ящик возьмем Мелкие аптечки пока пригодятся Большая тоже пригодится Все, пора с самое А давайте их со спины обойдем Да разъебем <соцентрический роман> <Блин. соцентрический роман> Разъебал, сказал я, блядь вот это я разъебал, конечно. Это что непонятно, это тоже. Блин, а почему я патроны не могу брать? Блин, у меня здоровье маловато, конечно уже. Так, как там двое было, кстати. Это ты я помню. Так, так, так, так, так, так, так. Это крыса где-то сзади ебучая. Да я бы вызвал шаттл, но мне бы как-нибудь бы выйти, понимаете? Так, ну выход... А, во, выход с этой стороны. Хорошо. Так, осмотреться. Понятно. Что это? Редкий... А, используется для печати, ремонта, управления простыми механизмами, включая оружие. Блин. Так, я понял. Вызываю шатул. Так, а куда он придет? куда-то сюда блин я хочу эту штуку взять сколько ты весишь 5 килограмм а, 10 24 сколько блин, ладно вот сколько взял да столько взял да крестец а ага, 7 штук минус одна штука шаттл уже а вот он сюда прибудет хорошо перезарядки перезарядке не нуждаюсь залезть повыше я должен. Потому что если эти твари полезут, как как в тренировке, в тренировке они начинают бежать на звук, что круто. Тем самым, естественно, могут помешать. Все-все-все-все-все-все-все. все все открывайся крывайся Красавчик. Так, ну естественно, осталось сидеть здесь и ждать, когда я улечу. Правильно? Да, не покидать шаттл до взлета, чтобы эвакуироваться Шаттл скоро взлетит Видите, это все так долго происходит Не просто так, меня могут и убить Пока я в нем сижу Чуть. Все, эвакуация прошла успешно Как я понимаю, количество шаттлов здесь ограничено Ценность добычи 4717 угу. Так, хорошо Ваш гражданский долг задание выполнил И убейте А, ну это я убил, это я убил, это я убил Хорошо, денежки я получил, нет активных заданий Хорошо Успешная эвакуация 12 минут Все круто Хорошая работа Теперь, когда выполнили миссию отправляйтесь к нужной фракции получите награду Ага, значит еще по трем фракциям бегать А раньше, раньше Нужно было выбирать какую-то определенную фракцию За нее топить Тем самым вы открываете новое оружие у них э, Искатели Короче, забрали награду Все отлично Мы забрали задание так, Юе, yeah. так, все, вот, убейте шатунов три штуки, это уже мое следующее задание И вот так вот троих теперь, вот, что самое классное, сразу троить можно выполнять квест Так, погнали, так, о, so oh, материальчики Пути, на well английском, поэтому public... не страшно yeah. А, ну это все, это просто за удачное похождение, да? На нем можно печатать, продвинуть снаряжение, это сильно облегчит вашу жизнь. Спасибо, то есть не зря, да, я забрал эту штуку. Так, теперь мне надо сюда, зайти к зелененьким, то есть к Асирису. Я в прошлый раз, когда играл в обычную циклу, я качался в Ассирисе. Мне очень нравилось у них, в принципе, все. Так, забрать награды. Отлично. Итоговые награды щит защищает тело опасная наука 5 заданий неплохо мне постоянно нужны образцы поверхности для исследований посмотрим удастся ли тебе отыскать кое-что из этого списка достаньте тычинки водной травы о well. интересно то есть видите здесь надо не просто выживать то есть мы же еще друг против друга то есть все люди еще друг против друга здесь воюют так еще и надо собирать то что они так вот улучшились это реально круто так доставить экспозитные листы забирать конечно really так достаньте усиленные металлы дост Ставьте крестцы. Ну, крестцы у меня есть три штуки, а вот усиленные металлы проблема. Две штуки. До скорой встречи. Я почти у нее сразу второе задание выполнил, что очень-очень круто. Как я понимаю, миссия может длиться намного дольше. Но как только у меня закончится место в инвентаре. Так, напечатайте средний рюкзак. А, большой рюкзак для хранения придет. 300 килограмм. Типа что? 300, да, размер рюкзака. Он сам весит полтинник, но 250 будет. А, то есть эти ресурсы у меня не просто так, да? 8 никеля, 5 ä, бледного плюща, 7 тканей. Хорошо, печатаем. Печать предмета на чита. А, 15 минут ждать? давай охуели. Мне придется ждать, кстати. Uh, так, это оружие, расходники, что круто. Броня, отлично ее можно создавать. Но для этого нужно, естественно, шарить и... Искать, создавать У меня пока зеленые, кстати, некоторые про эти Это модули Но пока снаряжение, все блять вот это, конечно, пушечное снаряжение Можно, видите, можно просто забивать хуй Забивать хуй И именно искать вот эти вот предметы Вот эти, и их собирать Ну, тратить время, естественно, надо Видите, осторожно Титановые руды часто встречаются в пещерах, шахтах Чтобы их найти, можно модифицировать Нужно Модифицировать сканер минералов а Цветет в сухих районах фортуна на открытом пространстве. Умная ткань встречается в мусорных баках, промышленных ящиках. То есть это все достаточно, ну, не так просто найти. Поэтому, если вы что-то хотите, то, естественно, что-то нужно улучшать и так далее. Так, а что это у меня теперь? Они опять все горят. Цель отмечается к работе. Напечатайте средний рюкзак. Это мы подождем. Теперь инвентарь. Это вот все, что у меня есть. Дается uh, НГС награда Требуется для улучшения генератора H, С припасами принтера для снаряжения вашего вашем Дается королевам награды Требуется для улучшения тайника И потайных карманов в вашем жилище Дается осирисам награды Требуется для улучшения генераторов Криптомарок uh, Короче, это хорошо То есть я могу сюда в принципе складывать Те вещи, которые Пусть лежат, да Это, кстати, деньги кстати, Как их обменивать? Валюта, которая была в ходу на Fortune 3 до она все еще используется для расчетов на станции Перспектива. Ага, это вот модуль улучшения, это мы пока выложим, это крестцы выложим, э, мультитул, используется для печати, ремонта и управления простыми механизмами электротехникой, это тоже выложим, образцы тоже пока выложим. Все это в целом, все это в целом, пока что пусть хранится здесь. Сколько? Лимит 85 ячеек предметов. Мне вот интересно, как... Ну, ладно, рюкзак мы лучшим создадим. Дайте-ка я подойду-ка, потрещу-ка просто с ними. Вот мне интересно, вот я сейчас с ними потрещу. Ну, задание понятно, компания понятна. А как что потратить-то? Общения нет. Награды понятно. Э, как использовать? Ну ладно, я понял. Все, хорошо. Я с тобой потрещал. Ну все, мне остается ждать только сундук. Поэтому пока я его дожидаюсь, будем на паузе. Да, так будет лучше. Так, чтобы сильно не тянуть ваше время... Э мне нужно вернуться в бар Блять, эти все значки немножко бесит Потому что я не понимаю, куда мне именно но Мне, по-моему, вот туда в бар а, Таймер я подостановил Потому что, получается, серия какая-то очень коротенькая Для такой игры Она реально коротковатенькая Сейчас я посмотрю, все ли хорошо Да, звук есть, все хорошо Запись идет И я иду да, тут цена на английском спреха. это бета-тест, поэтому не страшно. Отправьте свою каюту. Моя каюта внизу. Хорошо. Так, это же лично. Улучшение каюты. Увеличие съемкости на станции по тайным карманам снаряжения. Смотреть улучшение. Так, что? Ага, то есть одно из трех, одно из двух, типа, да? А, вот этот вот поисковик и усиленные металлы Хорошо Это у нас что? Вот Так, что это дает нам? Открывает улучшение генератора Открывает улучшение генератора Открывает улучшение вашей награды ежедневного ящика Расписки у нас всего две Откройте первое улучшение ящика с припасами А, это оно? У уменьшение времени Ящика с припасами а -а -а, Я же не могу, мне не хватает ткани Инвентарь, нет, нет, генератор а, а, вот, он подсветил мне синеньким Хорошо, создать Так, две секунды, хорошо, не страшно Видите, тут можно пропустить, оказывается, за монетки Поэтому не страшно, создайте а -а, Доберитесь до генератора в своей каюте где? Генераторы. Заберите новый cranes. ящик. So, <пас у пакет> Патрончики, что хорошо. А, ну в принципе, <пас> такие предметы, которые я просто проникнуть. Раз в Now, сутки. Хорошо. Так, что там дальше? А давайте еще чем-то улучшим. А почему сразу второй не открыть? А, теперь два нужно. Все, я понял. Что это у нас следующее? Открывает, улучшает генератор аурама Повышает скорость генерации на 0,42. Да ну. А, Криптомарок. Открывает. А, перки. Перки это круто. Так, а здесь я чем-то могу улучшить? Не могу. У меня руды не хватает. Ну, то есть все, что я, в принципе, скидываю туда, в хранилище, там и остается. Это очень хорошо. Так, инвентарь. Все, это все теперь здесь. 50 из 85. Это, в принципе, мы можем теперь поменять. Отлично, он застрахован, но мы это тоже застрахуем. Я и пушку приулучшил. Вот эту, да. Видите, я там увеличенный магазин повесил. Я не могу пока оптическую никуда повесить. Вот это еще. Короче, кстати, вот это мы заберем. Давайте посмотрим, куда я могу это воткнуть. Сюда не могу. И сюда не могу. А куда могу? А, снайперские винтовки и марксические винтовки. Все хорошо. Хорошо, это сюда. Так, все, можно идти на задание номер два, да? Все, теперь мы выходим из дома. И пошуршали выполнять задание номер два. Так, сейчас, как я понимаю, я уже могу встретиться с онлайн-игроками. Или не могу. Но, если не могу, то ничего страшного. Так, вот это вот так вот. Да. И вот это вот так вот. Да. Всего 780, отлично. Так, патрончики я взял, 250, таких не хватит, аптечка одна сойдет. Блять, 15? Блять, надо было больше брать. Ладно, погнали. Ничего страшного, Таймер, хрен с ним. Вот эту сейчас карточку завершим и все будет хорошо. Чувак на английском шпрехает. Ой, их тут много. Нормально пацаны играют. Молодцы, летите, летите, мне на вас похуй, я пойду еще пройдусь. Блин! А я уже кого-то встретил, уже неплохо. О, блять. А вот это вот... Ой, ёбаный. А зачем я его призвал-то вообще на себя? Мужик, ты за мной, да? А я, пожалуй, пойду. Пацаны, улетели уже? Нет да. еще. Ладно, я пойду дальше, пройдусь. Пацаны, я на вас насмотрелся спасибо. Блин! Так, из нас... Наших... Ух ты ж, ебучий случай! А ты когда умирать-то собираешься? Нет, сегодня? Да тварь. Блять, она еще не одна, не буду Блять, еще это... О, от... ты ж ебучий случай. Вас бросили? Да я понял. Ладно, я хоть это сам. Шатун, а почему? Так, ладно. А, мне за это выплатят. Я понял, что за смерть мне все отдали. А быстро меня это самое... Самое. Вот это вот самое. Нагнули. Ай, блять. Это уже какая попытка. это уже сколько я всего проебал, блять. Ладно, поехали. Пистолет, блять. А можно как-нибудь патроны, ну, как-нибудь разделить. Бля, уже какой рюкзак сейчас буду? блять, у меня рюкзаки-то вообще остались. Ладно, есть еще рюкзаки. Бля, подождите, да какого хера? Так, ладно. Хорошо, хуй с ним. Пистолет-пулемет. И патроны на него. Где патроны на пистолет-пулемет? Я их только что видел, у меня их 250 есть Блять, ну, вся... на. Ой, вся надежда на тебя, падла Но тебя застрахую Как ни крути, 1400, да похер застрахую Возможно, мне показалось Или не показалось Что еще кто-то сюда прибежал Да тихо, блять, ну ёбаный рот Ну как так-то, ну за что, блядь Ой. Ладно, он с автомата меня вдарил Ладно, хуй с ним Нет задания для выполнения Блять, ну это, конечно, пиздец Одному Последняя попытка Блять, ну с точкой эвакуации, конечно, сложнее Погнали, нихуя я резервировать Не буду, поехали я уже сколько раз пытаюсь выжить здесь. И одному пока что сложно. Фух, с каждым разом, с каждым разом мне все сложнее, скажем так. Мне все сложнее что-то говорить. Потому что меня ебут. И это немножко печально. Так, дайте-ка я проверю А, ага, хорошо. Я теперь понял, почему мне плазменная пушка не очень понравилась. Так, точки эвакуации далеко. Но чем ближе к ним, тем, блядь, хуже мне надо. А, зайти, естественно, есть. Ну, естественно, хуй, блядь. Но открытые проходики есть. Так, эти птички, которые должны улетать. Здесь точно что-то должно быть. Так, медные провода, еще какая-то херня. Так, сюда 100% не я один захочу прийти. Я больше вахую от их внимательности. Я, конечно, не любитель батл-роялей. Ты же один из видов батл-рояль игры. Так, здесь уже такое ощущение кто-то был. Наконец-то тяжелые металлы один. Какие-то там рука... А, это сканеры. О, спасибо, блин. Спасибо, очки. Есть шанс, что я его сохраню, но шанс очень маленький, естественно. Так, пока я никого не вижу. Много энергии тратить не буду. Это ощущение, что вот здесь кто-то уже заутался, если честно. Я, кстати, могу здесь заныпеть. Но, если честно, я в поисках еще одного тяжелого металла. Усильно. О, тут со снайперки хуярят. звук сложно не угадать. И это где-то, где-то не очень далеко. Так, ну я, кстати, в правильном направлении бегу. Главное, всю выносливость не тратить, потому что на случай, если мне захотят веебать, скажем так. Чтобы шанс был подсъебаться, а потом дать фору. В первой части циклы а, ты все сам находишь на улице. Ну, не, ну, я не про оружие, я про броню, про шмотки, а здесь ты собираешь. Это, в принципе, неплохое решение, многие люди жаловались, да, что, типа, кому-то везет, кому-то нет, естественно. Так, все отлично, задание, считай, выполнено. Осталось только добраться до точки эвакуации, и я все выполнил. Честно, меньше обращать внимание на всех Опа, блядь. Ладно, попробуем разъебать Хорошо, минус курица Так, с тебя там панцирь должен был упасть Хорошо, с этим автоматом попроще Тут не поспоришь Некоторые вещи еще, видите ли, не переведены Как можно заметить Так, подождите-ка Ага, вон одна это плюющаяся тварь И один бегунок так как у меня ушла вся обойма на эту крысу, спасибо, нужно действовать аккуратненько. Так, что это? Собрана изоляция. Ну, изолятор подойдет. Так, я их только что видел, а теперь их нет. А, все, вижу эту крысу. Все, вижу. Так, мне нужно, в принципе, вот туда. Правильно? Правильно. Так, кто к ней... А, отлично. Кто хотел сказать, только не по ногам, блядь. Ну, урон. Аптечек у меня нихуя нет. Зато у меня есть сканер, а вот там справа две плюющиеся твари. И одна огромная твер. Мне стоит как-то... Аккуратненько здесь прошмыгнуть. Отлично. Как я понимаю, чем сильнее шторм, тем больше этих тварей. Значит, стоит действовать аккуратно. Так, я скоро у точки эвакуации буду. Пока что я никого не встречал, это заебись. Так, выносливость, выполняйся. О, восточное место сбора. Низкая опасность. Низкая опасность звучит не очень обнадеживающе, если честно. Особенно, когда там уже кто-то стреляется. Ладно, мне стоит быть аккуратней. Угу, это тоже инвентарь, то есть посмотреть, сколько выживших, я не могу. То есть, в принципе, можно выживать до последнего. До последнего. Пока у тебя не забит инвентарь. То есть по времени здесь ограничений нет. Это мои задания. Достичь. А, ну тычинки это потом мы их соберем, ними. Главное немножко внимательности. Понять, откуда пальба. Так, спускаемся. Тут же, походу, кто-то был. Так, карта. А, точка эвакуации совсем близко. Скорее всего, кто-то даже уже сейчас вызывает самолет или что-то типа того. Да, я так и думал, что здесь уже кто-то был. Так, там еще кто-то что-то открывает, закрывает. Мне вот интересно, если все э -э улетят на этой точке полета, точки эвакуации его, то они пропадут или нет? Вот что мне реально интересно. Блин, там кто-то уже такой раскачанный, нормально. Блять. Высоко падать. Я, скорее всего, ноги себе переломаю здесь. И есть ли шанс того, что зона так сузится, что я, это самое, умру. Потому что в прошлой части была зона. и в прошлой части выживать было попроще. Сейчас он Просто Пару точных попаданий и я щегол Просто труп А вот точка эвакуации Вот там Я пока никого не вижу Хотелось бы на самом деле Кого-нибудь запалить, да и ебнуть Если честно Поэтому я буду сидеть здесь Какое-то время Может быть даже Вот Там наверху что-то происходит Я думаю не просто так оно там происходит Даже вот так вот сделаю разочек Чтобы меня услышали я, кстати, не попал в эту тварь. Жаль. Патрончик чуть ниже упал. Да, да, точно не попал. Давай-ка еще разочек. Во, прям в голову. Так, эта тварь меня точно увидела и сейчас побежит сюда. быть смотрите, как четко. А их даже двое. А, и где-то там внизу скрылись. Хорошо, похуй. Они рано или поздно про меня забудут. Я слишком далеко от них. Вон, и уже, уже, уже хуй забил. Быстро. Так, а карта-то сужается, нет? Просто тут вот непонятно, да? Вот, то есть точка эвакуации я вижу, ее, скорее всего, посуд. О, там же кто-то стреляется. Надо было вообще, на самом деле, в болото побежать. Самая далекая точка, но, скорее всего, самая безопасная. Бля, ну здесь я разобьюсь. Ладно, я могу аккуратненько спускаться, да? Вот так, ага. А там мы картаны. Блять, ну здесь я точно, скорее всего, забьюсь. А, нет, вот еще один спуск. Аккуратненько, аккуратненько. На корточке. Тихо, тихо. О, по кто-то сканером пользуется. Интересно, а можно ли сканер? А, подожди, подожди, подожди. Значит, мне не показалось, что ты правда сканер. Я так и думал, что здесь умеренная опасность. И нахуй я вообще сюда спустился. Опять оптическое стекло, но это не страшно. А умеренная опасность, потому что здесь близко точка эвакуации. Что очень логично. Сюда даже входить, если честно, не очень хочу. О! Теперь стоит бежать, потому что движется буря. Ухие, бучий случай! Блять, блять, блять, блять в сторону, в сторону, в сторону! Бежит, бежит, тварь за мной. Так, ну то, что он двигается буря, я в принципе не удивлен. Ладно, хорошо. Ее тут немножко не хватало. Да подымайся, подымайся, подымайся, подымайся. Нормально, нормально все. Блять, блять, блять чуть пизды не огорел. не ебучись. Так, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, да, блядь. А, а, а, а, а. Да, цепанись, ну цепанись ну, Так, ладно Я да, живой А это хорошо. да, да, да, Сука Тварь да, быстрее да, да, да, да, так, шторм, шторм, шторм, покажите мне. Ага, кто-то уже вызвал космолет Хорошо, вижу. Вижу, приземляется. Аккуратненько. О, хуйня, полезно. Так, э -э, мне направо надо. Так, поднимайся Ну, шанс подъема меня, конечно, не очень радует. Так, главное выносливость. Выносливость, копись. Да, блядь, пожалуйста. Во, во. Так, шаттл в пути, хорошо. Теперь присядем. Подожди, а куда я его призывают? Куда он приедет? -то? Ладно, хуй с ним. А вижу, все, вижу, вижу, вижу. А аптечка у меня ничего нет. Ну конечно. Да. Но я хотя бы выжил. Он сейчас ко мне, да, сюда прилетит конечно. А где ты приземлишься? Ну, я уже догадываюсь, где ты приземлишься. Я пока выходить не очень горю желанием. Давай-давай-давай. Давай, красавец. Давай-давай. Приземляйся потихонечку. Я тут ноги, блядь, ноги сломаю скорее. Сука! Всего. Нормально? Живем? Живем? Охуенно. Так. Так, ну тут зона более-менее безопасная. а Вот здесь вот опасненько. А ты не хочешь уже взлетать? Отлично. Здесь, если меня в шатте вырубит? Это тоже гейм-овер, да? Ну хорошо, ладно. Я хотя бы съебался. Ну как я понял, шаттл летает от точки к точке. Но на этот раз я хотя бы выжил. Да, я конечно ни с кем не встретился. Я послышал, как они стреляются. Но я выжил. Выполнил пару заданий, только вот эти вот цветочки не собрал, надо запомнить, как они выглядят, это мы потом успеем. Фух. Вот, близко Пять минут он был рядом со мной. Ротарек. Но! Как я понимаю, досуг к закрытой бета-тесте еще раздается. Еще места есть. Ну, то есть они собирают данные все такое. Ты можешь им лично еще отсылать данные. Но как-то так Я, конечно, много раз проебал Ну а что я могу поделать? То есть мы как бы Ну, в общем, все не так плохо То есть вот это вот мы все можем сложить Отлично, у меня теперь еще один сканер, который я отыскал Оптическое стекло Ладно, это мы это мы сюда уже поставим Единственное, жалко оптическое стекло сюда не могу поставить Но это не страшно Плюс броник нагрудник И то есть в принципе все это собирать Это все нужно для улучшения, для прокачки Потом для улучшения дома, прокачки дома Это что такое? Я не знаю, что это за валюта А как мне понять, что это за валюта? Ну ладно, это не столь страшно Придется, конечно, много чего вырезать, много чего убрать Но это не страшно Так что подписывайтесь на канал Ставьте палец вверх Кто захочет в нее поиграть, естественно Получайте бета-тестик Вроде еще раздается в стиме. Она так и называется. Если что, можем поиграть вместе. Всем спасибо, ребятушки. Оставляйте комментарии, что вы думаете по этой игре. Пока-пока.